Говорят, что вот те, кто попал под санкции, они значит, у них будет арестовано имущество и так далее, и что с ними нельзя никаких финансовых дел иметь тем, кто работает с американскими банками, работает за доллары. Это очень хорошо, вот, это очень хорошо, если это так. И вот я прочитаю кусочки из переводной статьи американской, то есть, это прям прямая речка значейства обозначает российских олигарх-чиновников и организации в ответ на... Сережа, слушай, это очень важно. С большой буквы написано, всемирную, с большой буквы, с большой буквы злонамеренную деятельность. То есть обозначается их деятельность как всемирная, злонамеренная. Ну, то есть малефики настоящие, да? То есть даже... Э, вот... Владимир Богданов, «Сургутнефтегаз», он, значит, назначен для работы в энергетическом секторе Путиным, естественно. Дерипаска, тоже, значит, он э, путинский, они его рассматривают как путинского кошелька, был, и я ну, как перевел, так и буду, был расследован за отмывание денег, обвинен в угрозе жизни конкурентов незаконном прослушивании правительственного чиновника и участии в вымогательстве рэкетти. Есть также утверждение, что Дерипаска подкупил правительственного чиновника, приказал убить бизнесмена и имел связи с российской организованной преступной группой. Видишь, как интересно, то, что российские СМИ не напишут. Теримов, значит, ну пишут, что его французы задержали, что он в чемоданах по 20 миллионов евро возил, и чемоданов было много, 40 миллионов евро налогов не доплатил, сколько чемоданов, не говорят, но говорят, что это сотни миллионов евро. Кирилл Шамалов, который назначен для работы в энергетическом секторе экономики Российской Федерации, женился на дочери Путина Катерине Тихоновой в феврале 2013 года. и Его состояние резко улучшилось после этого брака. Надо же! В течение 18 месяцев он приобрел большую часть акций Сибура, российской компании, занимающейся разведкой, добычей, переработкой и переработкой нефти и газа. Год спустя он смог взять в кредит более 1 миллиарда долларов у «Газпрома». Ну и так далее, и так далее. В общем-то, что он давний соратник там. Ну и так далее. В общем, все про это. Потом Алекс... Андрей Скотч, который... Назначен должностным лицом правительства Российской Федерации, скотч депутат Государственной Думы Российской Федерации, имеет давние связи с российскими организованными преступными группами, в том числе время, проведенное во главе одной из таких предприятий, ну, имеется в виду группа. Вот Виктор Виксельберг туда же попал, в этот список. Ну, очень общем, интересно, много они пишут, надо переводить. Очень, очень хорошо, видишь, то есть они называют это всемирной э, злонамеренной деятельностью. Ну, есть... вы же понимаете, что а... по сути речь идет о преступлениях э, против мира и человечества, и, в общем-то, вот этот список мы можем э, ну, предполагать как такой демоверсия Нюрнбергского списка, да? Ну, конечно, конечно, я думаю, что в любом случае эти люди... Должны понести наказание. Ну, мы и без этого списка знали, что они преступники. Черт, для этого нужно список, что чтобы знать. Для этого нужно решение суда, чтобы приговор суда, чтобы знать, что Путин преступник. Для этого не нужен приговор суда достаточно того, что он бомбит Сирию, достаточно того, что он натворил на Украине, достаточно того, что он сотворил с Россией. Он преступник, и это однозначно вообще, ну как бы мое мнение, мое впечатление, да, вот об этих санкциях. Мне кажется, это вообще чуть ли не впервые с 2014 года какие-то реально действенные санкции, потому что я их постоянно критиковал и, ну как мне кажется, по делу критиковал, потому что никакого практического э, возымения на чиновников и олигархов путинских это не э, никак не, ну, не получалось, да. А вот в данном случае мы получаем реально очень, очень сильный удар в том случае, и всевозможные другие, значит, граждане, да, и тот же самый Дерипаска. Вы видели фотографии цена акций Русала, Дерипасковского Русала, когда объявили вот этот список, там буквально за час цены на акции упали практически на 25%. Вы вообще представляете, что такое для огромной корпорации Русал падение акций на 25%? процентов? Это все, это, это смертный приговор. И вот мне кажется, что это очень серьезный удар. И вот здесь мне, у меня есть такая теория, я даже где-то писал об этом в Телеграме на канале, о том, что... У Путина всегда есть вот этот его любимый симметричный ответ. Да, он же всегда любит говорить, что у него симметричный ответ. Только разница в чем? Американцам-то он сделать ничего не может. Ну, что он сделает американцам? Запретит им э, эти яхты и э, коттеджи их в Саратовской области? но у них нет коттеджей и яхт в Саратовской области, и в Воронежской области нет, и в Самарской области нет. Вот парадокс, да, правда, странно. Вот. Поэтому симметричный удар, как всегда, будет направлен куда? На собственных граждан, на собственное население, правильно? Мы это уже видели в 2014 году, когда приняли санкции против его дружков, он сделал симметричный удар и запретил россиянам есть нормальную еду, начал давить их там танками, эту нормальную еду и так далее. Мы это увидели... В конце прошлого года, когда были приняты санкции касательно недопуска Российской Олимпиады, тавтология вот, российских спортсменов на Олимпиаду, и его симметричный удар был, знаете, какой? Я вот тогда написал у себя, у меня прям пророческий такой был э, пост, я написал, что для Путина это самый больной удар, который он вообще получал от американцев, потому что он же спортсмен. Ну, он же везде себя позиционирует, что он дзюдаист, что он спортсмен. Для него это же очень важная тема. И тут вдруг его лишают медали и не пускают на Олимпиаду. Это же полная жопа. И вот я только и на следующий день Путин наносит вот этот симметричный удар в виде того, что он объявляет о том, что идет на выборы. Ну, то есть он опять наносит симметричный удар в адрес собственного населения. Вы там против меня санкции ввели, а я тогда на выборы пойду. Ну, то есть вот такой ужас. Поэтому я вот ожидаю, что в ближайшие 2-3 дня мы получим какой-то очередной симметричный удар, который опять будет направлен, конечно же, не на американцев, Уже а на жителей получили. России. Уже получили, Сережа. Уже ты... получили. Конечно. Вот следующий, Патрушев под, э, сказал, под, попавшие под санкции США бизнесмены Российской Федерации найдут пути компенсации ущерба. Ты помнишь закон Ротенберга? То есть за счет, да, да. За счет больных, за счет инвалидов, пенсионеров, за счет всей социалки они получат то, что они якобы недополучили. Патрушев четко да. обозначил это. И вот определенные люди не стали этого ждать. Вот видный патриот у нас был такой, второй сын Якунина, тоже гений, тоже гений, конечно. Покинул он Россию, приобрел гражданство Кипра, вложил несколько миллионов, говорят, в игорный бизнес. И, значит, отчалил в Лондон. Теперь воссоединилась семья патриотов Якунин со своими патриотами. Но, кстати, Якунин в список не попал. И в английский в том числе. Почему я не могу понять? А там, кстати, Пожар. очень много Пожар. различных. 18-этажный дом, Пятницкое шоссе, дом 47, пишут. Да, Говорят, сегодня пожаров не было. Чё ты говоришь? Извини, перебил. Нет, я говорю, что вы правильно все говорите. Много все-таки остается, э, скажем так, достойных личностей да, в эти санкционные списки, которые пока в них не попали, но я думаю, что еще, еще не вечер. Да, да. И глава... и глава Канады пожаловался на российскую пропаганду. Да, Жастин Трюдо, который известен своими высказываниями и также такими веселенькими носками, он встречался с Столтенбергом на конференции НАТО, да, и говорит, что российская пропаганда действует, вот он говорит, я думаю, мы все можем вспомнить усилия российских пропагандистов по дискредитации нашего Министерства иностранных дел с помощью социальных сетей, и обмен грубыми историями о ней. Существует множество способов, которые Россия использует для пропаганды в интернете и в социальных сетях, чтобы повлиять на общественное мнение, чтобы попытаться продвинуть пророссийскую позицию. То есть, я так понимаю, что это вброс такой блоку НАТО о том, что, в общем-то, нужно и эту тему международную продвигать, потому что общего блока информационной защиты нет. Есть военная защита, оборона, а информационной защиты нет. И вот Джастин Трюдо первым поднял, в общем-то, этот вопрос в рамках НАТО. То есть, если до этого об этом говорил Далек Грибаускайте, ну, она говорила там в ООН, она говорила во всех остальных местах, ну, во... НАТО об этом никто не говорил, и я думаю, что сейчас будут какие-то подвижки, дай бог. И вот НАТО готовится использовать статью о коллективной обороне, об этом стоя, сказал уже Столтенберг, и, конечно же, это не коллективная оборона там, от э, этих Искандеров, ты же понимаешь, потому что... Это, это понятно, что коллективная оборона от Искандеров, она уже существует. А статья нужна для чего? Для, то есть использование статей. Ну, для того, для чего использовали против террористов после 11 сентября. То есть единый, единственный раз, когда эта статья о коллективной обороне включалась, это когда сказали, так, все будем бороться с терроризмом. Все, начали бороться с терроризмом. Вот если сейчас они ее включат для борьбы с путинскими троллями, ну так, узко, а на самом деле с путинской пропагандой, это будет очень хорошо, и это будет самый действенный удар, гораздо более действенный, чем санкции, понимаешь же, да? Ну, конечно. Но зато Столтенберг сказал, что надо стремиться к улучшению отношений с Россией. Ну, слава Богу, что стремится. Вот если бы они задействовали статью общей, так сказать, безопасности и нахлобучили путинские СМИ со всех сторон, и, в общем, таралячую вот эту мразь, то было бы очень хорошо. Это, тогда пусть дружат, сколько хотят. Американцы назвали дизайн российских э, корветов гениальным. Это российские СМИ такого написали. Я посмотрел, дизайн примитивный совершенно, но ну, и я понимаю так, что, представляешь, это вот дизайн гениальный. Как может дизайн корабля быть гениальным, а? О чем вообще речь? Тем более...